Итак, перейду к первой ошибке, которую наблюдаю сейчас особенно часто. Это копирование статусов и контентного наполнения у своих коллег. Допустим, вы являетесь психологом, коучем, астрологом, то есть специалистом помогающей профессии. И для того, чтобы выйти в онлайн-пространство, вы, конечно же, отсматриваете. Большое количество своих коллег, более успешных в, этом, в этой тематике уже, вы интересуетесь их постами, их контентным наполнением, смотрите, о чем они говорят, смотрите, что они говорят, как они говорят, записывают ли они эфиры и так далее. И в этом случае я всегда говорю, что лучший враг хорошего. Почему? Я сама, как маркетолог, придерживаюсь позиции, что когда мы приходим в онлайн-пространство, лучше посмотреть, а что здесь уже до нас происходит, да? провести некую диагностику. Вот, э, профессиональным языком, если говорить, провести бенчмаркетинг, то есть посмотреть на своих коллег, тире-конкурентов, что они уже делают. Но из серии скопировать лучшее, взять самое эффективное, внедрить у себя. Эту стратегию сейчас активно, развивают и транслируют во многих онлайн-школах по продвижению. Но а почему я вывела эту стратегию, казалось бы, ну вот ну все же это делают, да, ну почему бы и нет, почему бы не просматривать э, статусы коллег, почему бы вообще не следить за их динамикой, какие они проводят марафоны, что они делают, ну в принципе проводить конкурентный анализ. Но почему я выношу это в ошибку номер один? Коллеги, здесь все просто. Вот поймите меня, пожалуйста, правильно. Предоставление услуг, которые непосредственно мы оказываем своим клиентам, живым людям, да, с их определенными жизненными ситуациями, их отношениями, их взглядами на жизнь. И вот это вот оказание услуги от одного эксперта и оказание услуги от другого эксперта, оно различается и причем существенно. То есть здесь нужно понимать, что да, <смех> мы можем написать точно так же, как тот психолог, мы можем даже заснять какой-то подобный видеоролик, но что-то происходит внутри клиента, что нам не верят. Но я вам не верю. Помните, это знаменитый фильм? Я вам не верю. <смех> Служебный роман, да? И а, если мы бездумно копируем чей-то контент, Бездумно берем свою собственную работу, чьи-то стратегии, не учитывая свои личные особенности, не учитывая свою личную экспертность, экспертность не только профессиональную, но и свой жизненный опыт, свое позиционирование, то, как нас вообще воспринимают клиенты при прочих равных условиях, что у нас такое же образование, возможно, даже такое же количество человека часов сессий, Возможно, мы закончили один и тот же курс с тем же коллегой, который сейчас, на ваш взгляд, более успешен. При этом к одному идут, к другому не идут. И вот из этой ошибки, из этой ошибки вытекает большое количество еще более серьезных и критичных промахов, которые совершают эксперты начинающие в социальных сетях. Мы сейчас не говорим о вашей экспертности как о консультанте, терапевте. Да? Мы говорим именно о форме вашего консультирования, о форме заявления о вашей услуге. Хорошо? И вот смотрите, какие вот грубые ошибки несет вот эта ошибка. Когда мы смотрим на своих коллег, <coughs> видим их активность в социальных сетях, у нас очень часто создается иллюзия, что вот именно так и нужно, особенно если мы видим лайки, комментарии, какие-то там, а, какую-то движуху в их социальных сетях. Вот. сейчас такое время, когда, в принципе, любую движуху можно ну, реально создать, и это стоит абсолютно недорого, абсолютно недорого. И, к сожалению, к сожалению вот этот, давайте я как-то корректно выражусь, ну, неинформационный шум, давайте скажу так: в интернете сейчас очень много иллюзорного, и несмотря даже на многих статусных экспертов, которые транслируют свои громкие заявления, твердые оферы, вкусные там предложения. Да, мы как специалисты уже можем отслеживать динамику. Ну, Во-первых, есть и сайты такие шпионские, так скажем. И, соответственно, мы можем посмотреть, а что стоит реально за этим, а какая вообще доходимость, а что в итоге. Потому что любую активность в социальных сетях, ее можно купить. Причем купить, но очень недорого. Клиенты, люди, пользователи социальных сетей, то есть ваши подписчики – они тоже не дураки, они прекрасно понимают, что вот этот движ, он очень часто искусственно созданный. Причем очень многие могут даже пропорционально посмотреть, например, сколько у вас там друзей-подписчиков, сколько у вас лайков, комментариев и прочее. То есть ну, в среднем, в среднем 5-10% проявляют какую-то активность. Остальные, они являются наблюдателями и могут просто сразу к вам прийти на консультацию или в ходу даже купить ваш продукт, но при этом они пригретыми сидят достаточно долго в ваших социальных сетях. Поэтому <coughs> совет, наверное, который, который я хочу вам дать в связи с этой ошибкой – ну, во-первых, сами снимайте розовые очки, когда видите огромное количество рекламных предложений, когда видите огромное количество марафонов, потому что сейчас действительно все, кому не попадя, проводят марафоны, все, кому не попадя, предлагают какой-то бесплатный продукт. Клиенты утопают в предложениях. Один мой очень уважаемый эксперт, тоже маркетолог, он говорит, Раньше люди стояли за колбасой в магазин, сейчас колбаса бегает за людьми. Поэтому я вам, простите, сегодня бегала, надышалась холодным воздухом. Я вам очень рекомендую ну, не принимать все за чистую монету и в связи с этим не думать, что вы чем-то реально хуже, что вы вот менее активны, что вы менее интересны своим клиентам. Поверьте мне, для каждого клиента есть свой эксперт. И даже если у другого эксперта какие-то супер-пупер дорогие навороченные сайты, мы, кстати, к этому еще вернемся, или там посадочные страницы, там, или еще какие-то дизайнерские, там супер вообще, какие-то невообразимые навороты, это еще не означает, что к нему там все идут, буквально валят. Поэтому первая ошибка, от которой я бы хотела вас предостеречь, это не копировать даже по-доброму, вот по, да, по бенч-маркетингу, как мы говорим, не копировать действия своих коллег. То есть сначала нужно посмотреть технологически, и здесь, скорее всего, смотреть нужно не самому консультанту, а психологу или коучу, а здесь желательно взгляд со стороны маркетолога. Вообще вот я хочу быть, например, похожей на такого коуча, который вот, например, в социальных сетях. И здесь, в принципе, можно достаточно быстро посмотреть, по, по каким схемам они ведут клиентов, по каким маршрутам, какими способами пользуются. И, в принципе, грамотный специалист вам скажет, что зашло, а что не зашло. Вот эти иллюзии ну, как бы тоже, тоже нужно убирать из своей жизни.